Друзья, намасте, приветствую вас на канале Йога Дома. И сегодня у нас утренняя практика для начинающих. Для того, чтобы пробудить свое тело и настроиться на грядущий день. Помните, что мы дышим только носом. Итак, садимся ближе к краю коврика, оставляя основную часть коврика у себя за спиной. Стопы на ширине таза, возьмем себя под колени. С выдохом округляя спину, кладем крестцовый отдел, поясничный отдел, грудные позвонки, задерживаясь на весу лопатками ладони, перенесите на затылок. И поддерживая голову, продолжайте опускаться шейными позвонками, прижимая плотно поясницу к коврику. Выдох. Оставьте поясницу прижатой и разогните ногу правую, разогните ногу левую, натягивая носки стоп на себя, а пятки от себя. Потянитесь руками в продолжении тела со вдохом. Вы почувствуете, как у вас поднимается поясница. Это нормальное положение. Расслабьтесь, выдох. Попробуйте потянуться еще раз. Вдох и расслабьтесь, выдох. Сделаем еще два вытяжения. Вдох и расслабьтесь, выдох. И последний раз. Вдох и расслабились, выдох. Руки оставим вдоль тела. Согнем одну и другую ногу в колене. Поставим уверенно стопы на землю. Прижмемся ладонями, предплечьем плечом и лопаткой плотно к коврику. Со вдохом поднимем таз вверх. Осуществляйте движение только вверх. Следите, что прижаты стопы и плечевой пояс руки и лопатки. Сделаем вдох и с выдохом вернем таз обратно. Далее внимательно мы поднимаем со вдохом таз задерживаем, выдох, со вдохом поднимаем руки вверх и уводим их в продолжение тела, выдох, со вдохом поднимаем обе пятки вверх и с выдохом опускаемся обратно волною сверху вниз и стопы тоже прижимаем, возвращаем руки, вдох и выдох, таз вверх, со вдохом задерживаем, выдох, руки, вдох, кладем, выдох, пятки вверх, вдох, волною обратно опускаемся, выдох, кладем стопы, возвращаем руки, вдох и выдох. Еще два движения, вдох, таз подняли, выдох. Руки подняли, вдох, положили, выдох. Пятки подняли, вдох, выдох, вернули себя волною вместе со стопами. Вернули руки, вдох и выдох. Последнее движение, таз сверх, вдох, выдох, руки, вдох, положили, выдох, пятки вверх, вдох. Волною опустились выдох, поставили стопы, вдох-выдох, вернули руки. Правое бедро положили на живот, обняли руками правую голень, поясница прижата, разогнули левую ногу, вытягивая левую пятку из стаза. Круглая спина, лоб колену, вдох, вдох. Задержаться в этом положении, сделать выдох и еще... Один дыхательный цикл. Вдох и выдох. Попробуем разогнуть правую ногу в колене со вдохом. Неважно, как близко нога расположена относительно туловища. Вернем лопатки затылок на землю с выдохом. Останемся, правая нога разогнута, руки вытянем в стороны. Сгибаем правую ногу с выдохом. Со вдохом разгибаем, сгибаем, с выдохом, со вдохом разгибаем. Еще два раза. Выдох, вдох, последний раз выдох. Оставили ногу по возможности разогнутой. Вращаем стопу вовнутрь. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, три. Один, Вращаем стопу наружу. Восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Сгибаем ногу в колени и пробуем перенести согнутую правую ногу через ногу левую. То есть как бы заваливаемся на левый бок, но правая лопатка при этом прижата. Это выдох. Стопа в воздухе или положите стопу на левое бедро или, если получается, перед левым бедром. Следите, чтобы руки были прижаты к поверхности, следите, чтобы была прижата правая лопатка и с выдохом поверните голову вправо, заворачивая правое ухо глубже в коврик, левое ухо ровнее в потолок. Дышите вдох и выдох. Вдох и выдох. Верните голову со вдохом. Правое бедро к животу. Вдох, перекат полностью на спину. Поставили правую стопу на землю. Согнули левую ногу, поставили левую стопу. Положили левое бедро на живот. Обняли руками левую ногу. Разогнули правую ногу, вытягивая пятку из таза. И со вдохом, округляя спину, подтянулись лбом к колену. Выдох. Остаемся дышим. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Пробуем разогнуть левую ногу. Вдох. Выдох. Вдох. Опускаемся лопатками, затылком и руки в стороны. Выдох. Сгибаем колено с выдохом, выдох, разгибаем, вдох, сгибаем, выдох, разгибаем, вдох. Еще два раза, выдох, вдох и последний раз, выдох и разогнули ногу вверх. Вращаем левую стопу вовнутрь, восемь, семь, шесть, пять, четыре. 3, 2, 1, и вращаем наружу, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Согните левое колено, прижимая левую лопатку, уводите левую ногу в правую сторону. Можно положить стопу на бедро, это легкое положение. С выдохом поверните голову влево, стараясь завернуться ухом глубже. Правым ухом ровнее разворачивайтесь в потолок. Дышите носом, вдох и выдох. Вдох и выдох. Верните голову в нейтральное положение, вдох-выдох. Вернитесь полностью на спину, вдох и выдох. Поставьте левую стопу, изгибая правую ногу, поставьте правую стопу тоже. Руки, вытянет... Руки вытянули вдоль тела, поставили стопы уверенно, прижались плотно ладонями. Следите, чтобы колени не расходились от центра наружу. Поднимите таз вверх, задержите положение. Наблюдайте, чтобы вы работали, опираясь на стопы и на плечевой пояс. Не давите в землю затылком и следите, чтобы движение было только вверх, чтобы вы не проскальзывали лопатками и затылком по коврику вперед. Попробуйте, если есть возможность, разворачивая плечи и сводя лопатки, подтолкнуть лопатками грудную клетку вверх. Будьте аккуратны, здесь возникает больший наклон в шее и идет нагрузка на шейный отдел позвоночного столба и на затылочную часть головы. Будьте очень внимательны, двигайтесь аккуратно, практика утреннее тело еще не разогрета, мы над этим работаем в процессе. Дышите в грудную клетку, оставайтесь работать стопами, руками, следите, чтобы колени не разваливались, напрягая слегка ягодицы, постоянно устремляйтесь тазом вверх. По возможности, сводя лопатки постоянно, очень мягко, аккуратно подталкивайте вверх грудную клетку. Дышите. Ровно, спокойно, аккуратно. И далее. Руки скользят по земле в стороны. Ложатся лопатки на землю, мы поднимаем пятки и опускаем волною себя сверху вниз. И оба бедра кладем на живот. Полный вариант газовой позы, Павана Муктасана. Прижмите бедра плотнее к животу, обязательно прижмите к коврику поясницу. Постарайтесь вытянуть живот от костей таза до нижних ребер, постарайтесь удерживать плечи расправленными, а лопатки прижатыми. Смотрите вверх, дышите носом, дышите в грудную клетку, чувствуйте, как хорошо, приятно растягивается нижняя часть спины. И далее округляясь со вдохом, подтягиваясь лбом, коленем, группируемся, выдох. И начинаем немного раскачиваться и пробуем инерции тела поднять себя в положение сидя. Далее выходим в позу кошки. Можно через сторону увести ноги, можно попробовать через середину, перекрещивая голени, перейти. В позу кошки марджариасана. Проверьте, ладони находятся под плечами, колени находятся под тазобедренными суставами. Проверьте, как удобнее вам здесь расположить стопу с воздействием на коленный сустав. Либо подвернуть пальцы под стопу, либо положить стопы на подъемы. Как удобно. Выбирайте положение, соедините колени вместе. Разогните правую ногу, вытягивая ее назад, со вдохом. Оттяните носок стопы от себя, не проваливаясь в пояснице, почувствуйте, чтобы нога была длинная. Отодвигайте плечи от ушей, вытягивая шею из ключиц. И здесь со вдохом, направляя вверх пятку и макушку, прогнитесь, вдох. Сделайте движение обратное, сгибая колено, округляя спину, лоб, колену, выдох. Вытягивайте ногу внимательно назад и вверх, вдох, не запрокидывая головы, выдох. Не спешите, двигайтесь медленно, вытягивайте ногу, вдох. Выдох, последний раз, вдох, выдох, и внимательно вытягивая ногу назад с нейтральной спиной, вдох, голень опорной ноги мы развернем параллельно переднему краю коврика, вот таким образом, и поставим правую стопу на коврик. Попробуем вытолкнуть вверх таз, продолжая себя рукою правой и хорошо вытянуться через правый бок. Обратите внимание, внутренняя сторона ладони смотрит в потолок. Вытягивайтесь из опорного левого плеча. Дышите носом спокойно ровно. Сделайте вдох, опустите таз вниз, верните колено к колену. Ладонь к ладони. Проверьте, оба колена сомкнуты, поясница нейтральная, стопы в удобном для вас положении. Продолжаем работать, выполняя те же самые движения с левой ногой. Разогнули левую ногу, носок оттянули от себя, макушкой вытянулись вперед, плечи оттянули от ушей и прогнулись вдох. С выдохом округлились, выдох. Вдох, прогнулись, округлились, выдох. Вдох, прогнулись, округлились, выдох. И последний раз. Прогнулись, вдох, округлились, выдох. И нейтральное положение с разогнутой ногой вдох, Развернули голень опорной ноги, поставили стопу выдох, вытолкнули таз, вдох, ладонь внутренней стороной смотрит в потолок, вытягивайтесь из опорного правого плеча, дышите носом ровно, спокойно. Сделайте вдох, с выдохом приопустите таз, опускайте руку, возвращайте ладонь к ладони, колено к колену. Мы остаемся в положении кошки и опускаемся на предплечье. Посмотрите, чтобы таз остался над коленями. Разгибая руки вперед, отодвигайте ладони. Следите, чтобы таз остался над коленями. И опускайте грудную клетку глубже вниз, опираясь сначала на лоб. Если вы чувствуете, что грудная клетка уходит хорошо глубоко вниз, поверните голову в одну сторону, лучше сначала вправо. а затем влево. Поднимайтесь, выходите из этого положения. Если получится, можно опираться на предплечье. Вдох и опуститься, выдох. Если это движение недоступно, опирайтесь на лоб, подтягивайте ладони, разгибайте руки и затем, укладывая предплечье, опускайтесь полностью всем телом на коврик. Опустившись телом на коврик, мы стараемся растянуть переднюю линию тела по коврику. Вытянем правую ногу как бы от пупка со вдохом, левую ногу как бы от пупка со вдохом. И прижимаясь лобковой костью к коврику, разворачивая локти вперед, от лобковой кости до нижних ребер, протяните живот по коврику со вдохом. Зацепитесь нижними ребрами. С выдохом опустите лоб на коврик, вытяните руки вдоль тела, положите ладони на землю. Со вдохом поднимайте лоб и грудную клетку от земли. Вдох. С выдохом опускайтесь. Поднимайте лоб и грудную клетку. Вдох. С выдохом опускайтесь. Стопы сомкнуты, ноги сильные, вытянуты назад. Еще шесть подъемов на вдохе, с выдохом опускаемся. Еще пять. Вдох, с выдохом опускаемся. Еще четыре. Вдох, с выдохом опускаемся. Еще три. Вдох. С выдохом опускаемся. Еще два. Вдох. С выдохом опускаемся. И последний раз вдох. Выдох. Опустились. Ладони пальцами вперед. По коврику в одну линию стали. Оттолкнемся вдох. И перенесем. Таз на стопы, выдох. Попробуем остаться, сидя тазом на стопах. Если для вас не очень комфортно, используйте одеяло, подушки, кладите и под таз, и между стопами, чтобы остаться в этом положении. Со вдохом руки через стороны потянемся вверх, переплетая пальцы в замок. Разворачивайте замок вверх, запомните пальцы какой руки сверху в замке, и от таза до центра ладони вытягивайтесь, вытягивайтесь со вдохом, с выдохом мягко грудную клетку разверните вправо, выдох, вернитесь вдох, и с выдохом влево разверните грудную клетку, вернитесь вдох, и еще раз выдох вправо. Вдох. И еще раз выдох влево. И закончили. Вдох, развернули замок. Выдох руки через стороны по закошке Маджарясана. Зацепитесь пальцами ног за землю, ладони под плечами, колени под тазобедренными суставами. Локти разворачивайте назад, внутренние сгибы локтей вперед. Приподнимите оба колена со вдохом чуть-чуть, чуть-чуть. Почувствуйте силу в руках. С выдохом таз толкните назад, назад, назад. Растяните хорошо спину. Со вдохом ногами приподнимайте таз вверх, оставляя колени подсогнутыми. Сделайте выдох, опустите грудную клетку глубже вниз. Расслабьте шею, уроните голову, дышите носом спокойно, ровно. Лопатками двигайтесь от позвоночного столба, то есть обе лопатки смещайте от центра. Постоянно опускайте грудную клетку вниз, держите шею расслабленной, голову тяжелой, постоянно разгибайте позвоночный столб, разгибайте спину, вытягиваясь крестцом вверх. Со вдохом поднимите выше обе пятки за счет сгиба в коленном суставе и с выдохом попробуйте разгибать колени и пятки опускать к земле. Выдох. Очень мягко, спокойно. Вдох, поднимайте пятки. Выдох, опускайте пятки к земле. Еще шесть движений. Вдох. Не теряйте прямой спины. Выдох. Еще пять движений. Вдох. Выдох. Еще четыре движения. Вдох выдох еще три вдох выдох еще два выдох и последний раз вдох и выдох сгибая колени идите мелкими шагами стопами к ладони поставьте стопы на ширине тазовых костей Колени подсогнуты, через круглую спину приподнимайтесь не спеша, вдох, надевая позвонок за позвонком, оставьте голову опущенной, сделайте выдох, расправьте плечи, со вдохом не спеша поднимайте подбородок, сделайте выдох, и со вдохом, окончательно поднимая подбородок параллельно земле, расправьте плечи и сделайте выдох. Вдох, руки через стороны вверх вытянемся. Над макушкой пальцы другой руки сверху в замке. Выворачивая замок, вытягиваемся вверх. Вдох. И с выдохом скручиваемся влево. Выдох. Возвращаемся. Вдох. И с выдохом скручиваемся вправо. Выдох. Возвращаемся вдох. И с выдохом скручивание влево. Выдох. Возвращаемся вдох и с выдохом скручивание вправо. Выдох. Заканчиваем вдох. Разворачиваем замок. И выдох. Руки через стороны. На этом. Наша утренняя практика закончена. Я желаю вам хорошего дня. Практикуйте вместе с нами на канале Йога Дома. Ум Шанти!